Лежат в постели, барин с барышней, забавляются, а рядом слуга свечку держат. Через некоторое время спрашивают, хорошо ли тебе барыня, ой, плохо, Ваня, Вань, встань с левой стороны. Встал он с левой стороны, через некоторое время опять спрашивают, хорошо ли тебе, барыня, ой, плохо, Ваня, Вань, встань с правой стороны. Встал он с правой стороны. Через некоторое время опять спрашивает, «Хорошо ли тебе, барыня?» «Ой, плохо!» Встает барин, забирает свечку у слуги и говорит, «Ложись на мое место!» Лег он на его место, стоит он у изголовья, держит свечку и говорит, «Хорошо ли тебе, барыня?» Она, «Ой, хорошо-то как!» Барин слуги говорит, «Учись, дурак, как свечку держать нужно!» Do <laughs> it.